привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хотел бы поговорить о правильности проектирования моделей, деталей и сборок в SolidWorks и возможности их последующего редактирования для нужд каждого уникального проекта. Зачастую проектировщики, моделлеры делают модели в SolidWorks и не задумываются о том, что эти модели могут быть использованы не только в этом проекте, не только в этом изделии, а и в последующих. А проектируют только на один раз. Это, конечно же, неправильно. Это убивает кучу времени. Посмотрев некоторые специализированные сайты, я нашел несколько примеров вот таких вот неправильных моделей деталей, которые я хотел использовать в своих проектах, но использовать их не смог. Картинка, конечно, на привычке была красивая, но когда я открыл и пытался отредактировать под свои нужды, к сожалению, модели перестали работать. Это, конечно, меня очень огорчило, и вот я хотел бы в этом видео об этом поговорить. Ну и чтобы не быть голословным, хочу показать эти модели. Ну вот Первая модель – модель пружины. Вроде бы все спроектировано замечательно. Есть два отогнутых витка. Все вроде реально. Никаких не ни ошибок, не предупреждений нет. Проставлены размеры. Но когда я хотел ставить эту модель в свою сборку, то обнаружил, что эта пружина мне кратковата. Мне нужно чуть-чуть подлиннее. Порой, шесть в дереве, я нашел этот геликоид, эту спиральку и решил ее изменить. Два раза вот я щелкнул, и здесь появился размер. Здесь появился размер 100 мм. Ну, во-первых, меня смутило то, что пружина у нас вертикальная, размер горизонтальный. Ну, ладно, это ничего, это стерпели. Дальше я попытался изменить на 150 мм. И вот что у меня получилось. Как вы видите, модель спроектирована неправильно спроектировано, видимо, на один раз, либо просто цель ставилась модель ради модели. Да, если здесь изменить не на 150 мм, а, к примеру, на 80, то прошу обратить внимание на вот эти вот размеры, которые стоит радиус 30. Обновляем и у нас почему-то э, нижний виток вдруг стал радиусом 40 мм. Меняем с 80 на 120 мм. Обновляем модель. И виток у нас стал радиусом 20 мм. Ну, <coughs> ни в какие ворота, конечно, это не лезет. В идеале было бы, конечно, провязать ну, уже в сборке вот этот размер к сопряженным деталям. Ну, то есть у нас есть какой-то механизм, допустим, там меняется какая-то тяга, и расстояние там между осями этой там тяги и основания у нас будет, точнее, вот это вот расстояние 120 мм высота пружины будет равняться расстоянию между осями этой тяги. То есть, чтобы сборка была хоть как, какая-то похожая на реальную. Они а просто модель, типа модели для визуализации или модели в AutoCAD некоторые делают. И вот не смог я использовать эту сборку, эту деталь, потому что она себя вот так вот неправильно ведет. Следующий, следующая пружина, которую я хочу показать, она уже здесь подлиннее, также пружина на растяжение. Витки, конечно, закручены но очень реалистично. Все прекрасно. Только вот э, проблема-то опять с э, изменением размера. Вот я так понимаю, э, спираль. Секундочку. Вот эта спираль. Два раза щелкнуем, щелкаем. И вот здесь э, стоит размер 84 мм. Изменяем его, вот, допустим, на 150 мм, когда у нас пружина растянута. И ничего не происходит. Мало того, что... Да, и ничего не произошло. Осталось также 84 мм. Но опять же, модель спроектирована неправильно. Здесь, кстати говоря, нет никаких уравнений. Все только на размерах. Как ее использовать в расстянутом состоянии, мне непонятно. Если только модели ради модели, опять же, как в предыдущем варианте, то да, но не в реальной работающей сборке. Поэтому эту пружину я в своем проекте использовать не смог. И последний пример, который я хочу продемонстрировать. Также пружина растяжения, но здесь какими-то вот такими колпачками, не знаю, как их делают, не делают. Ну, ладно, для красоты оставим пружина почему-то состоит из отдельных сегментов непонятно я не знаю почему так происходит здесь вот высота ее 100 миллиметров изменяем на 150 мало того что модель очень долго перестраивается то есть она очень тяжелая так она еще и состоит из отдельных твердых тел. Но при изменении размера получилась вот такая вот уже ошибочная модель. Отогнутый виток у нас отошел куда-то вовнутрь, я так понимаю, он а, отзеркален вот этой вот плоскости, скорее всего, и вот, вот, вот этой вот плоскости. Здесь модель также нерабочая, использовать ее нельзя. В следующем видео я покажу вам, как необходимо правильно проектировать подобные детали для того, чтобы их использовать в различных проектах. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. До новых встреч.